Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотел бы вам рассказать об изменениях, которые были произведены в одном из наших продуктов. Как вы знаете, в этом году у нас компания открылся испытательный центр, в котором мы объединили уже имеющиеся у нас лабораторные стенды, запустили ряд новых установок с целью работы над улучшением характеристик выпускаемой продукции и проведение испытаний согласно требованиям действующей нормативной документации при разработке и запуске новых продуктов. Одним из продуктов над улучшением характеристик, которые мы работали в этом году, был продукт Калева Деко. Так как по надежности и теплотехнике продукт Калева Деко на виду с продуктом Калева G5 находится на первом месте в линейке продуктов Калева, то мы решили поработать над улучшением стабильности и геометрии при больших разях температур. Одной из особенностей ПВХ-профиля является его высокий коэффициент температурного расширения. То есть, любое пластиковое окно и готовность ПВХ-профиля при больших разных температур изменяет свою геометрию. То же самое происходит и с продуктом Calion деко. Исследования по данному вопросу начали проводить еще в самом начале весны этого года. Нами было исследовано Влияние расположения третьего контура уплотнения, пересмотрено расположение камер в профиля, э, с учетом увеличения температуры с уличной стороны. Э, пробовали разные режимы сварки применять, э, изменяли геометрию профиля при его производстве, э, пробовали разные виды армирования, разные способы остекления, разные способы вклейки стеклопакета. Э, в итоге, после проведения испытаний более 20 различных вариантов конструкции, в климатической камере при разнице температур 50 градусов стало понятно, что для улучшения необходимых показателей требуется изменение геометрии профиля и усиления армирования. На опытных образцах мы объединили несколько камер профиля путем удаления перегородок. А к заготовкам профиля для изготовления мы прикручивали усиливающие металлические пластины разной толщины. После получения положительных результатов на этих образцах компания Коловопласт пласт» стала заниматься изменением геометрии профиля. А отдел снабжения и совместно с технологическим отделом стали прорабатывать вопрос с поставщиком о изготовлении и поставке под нас нового усиленного армирования. Уже в середине мая мы проводили испытания на новой измененной конфигурации э, створки с новым усильным армированием и эти испытания подтвердили те результаты, которые мы получали на опытных образцах. И уже 6 июня новый э, измененный профиль с усиленным армированием был запущен в серии производства. После этого мы еще два месяца проводили испытания в климатической камере, э, праздник температуры 50 градусов, уже изделие непосредственно производственной линии и по результатам последних испытаний могу сообщить что стабильность геометрических размеров в продукте калео деко в два раза выше чем те же самые показатели в те условиях на продуктах калева стандарт калевая вита на это примерно одинаковые при том что эксплуатационных характеристик продуктов стандарт вита калео дизайн Запасов хватает э, при эксплуатации еще и в более суровых да. климатических условиях. Вот. Также с внесением изменений нам удалось э, сохранить его физически э, показатели конструкции. Это вы можете видеть на эзотермах э, до и после внесения изменений. Как вы видите, рисунок абсолютно одинаковый. А вот. И э, такой показатель, как надежность, он чуть-чуть подрос за счет. Э, Усиление металлического армирования. Вот. Конечно, с внесением изменений нам предстоит еще вратные объятия провести, даты которых вы видите на экране. Что-то уже сделано, в настоящий момент изменены чертежи в электронном справочнике, заменены макеты продукта Calvo Деко на всех интернет-ресурсах. В вот. сентябре месяце мы получим сертификат. На измененный профиль в течение октября месяца заменим уголки, образцы уголков офисов продаж. Вот. И в мае следующего года получим патент на уже измененный продукт. Вот. Ну а тебе хотелось бы добавить, что в настоящее время в испытательном центре мы работаем над улучшением еще нескольких характеристик наших продуктов. и думаю, в будущем с удовольствием буду рад сообщить о новых изменениях.